Всем привет! В этом видео рассмотрим один из сервисов RocketOn. Это конструктор визиток. Для того, чтобы им воспользоваться, перейдите на сайт rocketon.mba, оплатите подписку и перейдите в раздел «Сервисы». Далее нажмите «Открыть». Мы видим очень простой визуальный конструктор, и в правой части экрана сразу можно увидеть, как будет выглядеть визитка. Этот инструмент можно использовать в двух форматах. Первый формат – это когда на своей визитке вы размещаете информацию непосредственно о себе и контакты в ваших разных социальных сетях, чтобы передавать ссылку людям, и они бы могли перейти в ваши социальные сети. И второй формат визитки – это некий мини или даже микро лендинг, цель которого побудить человека подписаться, например, на вашу рассылку или, например, сразу зарегистрироваться в проекте или подключиться в вашу автоворонку, пройти какой-то мини-курс, для того, чтобы дальше уже подключиться в Рокетон. Я буду использовать второй формат, потому что с первым все более-менее понятно. Вы просто вписываете туда ваше имя, фамилию, какие-то свои ключевые навыки, компетенции, и просто оставляете ссылки на ваши социальные сети. Я же сделаю такую визитку, целью которой будет подписка на мой мини-курс и автоворонку. Название моего курса. Описание или заголовок. Ну и у меня получилось вот так. Значит, партнер в деле. Запусти партнерский бизнес в интернете. По рабочей модели с 0 за 3 дня и зарабатываю в криптовалюте. Далее, меня зовут Константин Волков. Я помогу вам запустить партнерский бизнес. Здесь же я могу изменить фото. Ну и оставлю то, что есть. Переходим в следующий раздел. Соцсети. Добавлю сюда Telegram. Также можно добавить WhatsApp. И мы сразу в режиме реального времени видим все изменения. А дальше я хочу добавить видео промо-видео по проекту Rocketon. Вставляю ссылку. Здесь очень важный момент. Скорее всего, люди, попав на вашу страничку, не будут смотреть какую-то длинную презентацию, часовую или даже больше. Поэтому на такой мини-визитке... Лучше всего и гораздо более эффективным будет разместить маленький короткий ролик. Одно-минутный, двух-минутный, трех-минутный. И цель такого ролика это промо. То есть показать возможности, что за проект, что он может и что конкретно вам этот проект даст. Заинтересовать человека, перейти дальше. Ну, В данном случае за неимением Такого промо я вставил ссылку сюда на полную презентацию. Естественно, в дальнейшем я, конечно, это изменю. Сейчас показываю вам для демонстрации, как это работает. Дальше я могу изменить дизайн. Можно просто поменять здесь разные цвета. Скажем, вот градиент сейчас синего на такой светлый идет. Можно поменять этот градиент, вот скажем, на такой. Или вот на такой. Или можно выбрать из библиотеки картинок. Если вы не выбрали подходящую картинку, вы можете добавить сюда свою картинку, загрузив свое изображение. Ну и еще один раздел — это ссылки. Например, название ссылки «Получить систему бесплатно» и адрес ссылки. Сюда я вставляю ссылку на своего бота, на автоворонку мини-курса. Выбираю фон кнопки. цвет текста и нажимаю «Редактировать ссылку». И сейчас эта ссылка размещается вот здесь внизу под моими социальными сетями. Соответственно, человек попадает на мою визитку, смотрит, что он здесь может получить, смотрит какое-то коротенькое промо, далее он может со мной связаться в одной из социальных сетей или нажать «Получить систему бесплатно» и попадет в мою воронку. давайте Сейчас это проверим. Для этого придумаем адрес страницы. Вот здесь мы можем вписать какой-то свой адрес на латинице. Ну, скажем, Rocketon Partner я придумал. Опубликовать. Копируем ссылку. Вставляем в адресную строку браузера. Проверяем здесь вот все эти кнопочки, чтобы они все работали. Ну, а моя задача сейчас проверить, что вот эта кнопка работает. Получить систему бесплатно. Открыть приложение. Запустить. И вот приходит сразу первое сообщение. Приветствую, спасибо, что подключились. И здесь я уже дальше веду человека по автоворонке. Ссылку я могу редактировать. Например, изменить цвет, изменить название. Нажав вот на этот карандашик, можно изменить название ссылки, можно изменить адрес ссылки, фон кнопки, цвет текста на кнопке. Снова нажать на «Редактировать» и, соответственно, все изменения вступят в силу. После этого нажимаем Опубликовать, и ваша визитка готова. А чтобы тоже научиться создавать свои автоворонки и привлекать партнеров на автомате, посмотрите мой курс. Пусть работает чат-бот, который расположен в разделе Обучение на образовательной платформе «Ракетон». Что ж, а на этом все. Используйте конструктор визиток и до приб...